Друзья, всем привет! Всего в 20 километрах от Валенсии есть такая изумительная зона, которая называется Мархальдальсморос. Это место, заболоченное место и огромное количество птиц. Природа просто шикарная, отдохнуть в выходные я считаю, что самый-самый оптимальный вариант. Море рядом.